Hyundai красиво отметил выход своей премиальной марки Genesis на китайский рынок. В небо над Шанхаем поднялась куча дронов, которая выстроилась в логотип бренда. Это было поистине захватывающее зрелище, а главное – это охват рекламной кампании. Ведь компания получила э, кучу просто откликов, кучу публикаций в СМИ и в соцсетях, ведь они могли сделать все гораздо проще, банально и скучно сделать пресс-релиз в СМИ, выложить фотографии с открытия своего салона. Но нет, они сделали дорого, круто и технологично, так что берите себе на заметку. Формальные открытия, все, что вы делаете в таком стиле, нужно отрабатывать э, как-то уже поинтереснее, нежели просто перерезать ленточку или же запускать воздушные шары. Забудьте об этом, сделайте открытие таким, чтобы о вас заговорили.